всем привет сегодня приготовлю шифоновый красный бархат для этого мне понадобится 300 грамм сахара плюс ванилин либо ванильный сахар полторы столовые ложки какао 3 крупных яйца 300 миллилитров кефира 300 грамм муки плюс чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли 250 миллилитров растительного масла без запаха чайная ложка соды и краситель полторы чайной ложки в кефир добавляю соду Размешиваю и даю немножко постоять. В держу миксера отправляю яйца и сахар. Взбиваю, пока масса не увеличится в 3-4 раза. Соединяю муку и какао. Дальше кефир, растительное масло и красный краситель у меня Топ Декор. Полторы чайной ложки. Яйца взбились, добавляю сюда смесь с кефира, масла и красителя. Аккуратно перемешиваю и в два этапа примерно добавляю ручную смесь. Вот такое получается тесто, гладкое и оно довольно густое. Я буду использовать 4 формы диаметром 16 см. Здесь примерно 10,5 см, 8,5 см и 7 см. Распределяю тесто по формам. Форму я заполнила чуть больше серединки. Отправляю выпекаться примерно 30-40 минут до сухой зубочистки. Время у каждого будет разное. Итак, мой красный бархат готов. Я уже достала с духовки. Однако у меня, как обычно, всегда какие-то проблемы с бисквитами. Это нормально у меня. Если у вас духовка хорошая, в принципе, у вас не будет никаких проблем. И, короче, у меня еще дверца отходит. Поэтому вот такой коллапс. Но на вкус это бисквита никак не влияет. Я его сейчас извлеку из форм еще один момент вот эти формочки они же совсем маленькие получается и я их доставала намного раньше теоретически через 30 минут вот эти маленькие три я достала это у меня еще стояло и наверняка не хватало наверное как сказать градусов в духовке основной жар выходил потому что дверца не прилегает до конца и вот оно дало такую осечку осел Он За счет того, что здесь большое количество содержания растительного масла, он очень нежный и сочный. То есть его даже пропитывать ничем не нужно. Можно прям брать и кушать как кекс. Этим мне очень нравится рецепт запоминающийся. Сейчас я это все заверну в пищевую пленку, оставлю в холодильнике. Бисквит у меня уже отлежался в холодильнике. Сейчас покажу, как ведет он себя при нарезке. Вот такой бисквит у меня получился, разного диаметра. Я буду использовать его в последующих своих десертах. Это будут не только торты, но и какие-то пирожные и другие сладости, где требуется бисквит. Его можно кушать просто с чаем. Об этом я уже говорила. И он не требует пропитки дополнительной, иначе совсем разлезется. Так что всем спасибо за лайки, просмотры и подписку. Пока-пока!